добрый всем день сегодня записываю видео которое обещала записать наверное еще месяц назад видео это для каналов дневник казачки и диана строгая дело в том что вы выдаете крестьянское масло за вологодское это вообще-то недопустимо так как вологодское масло оно делается в течение практически 11 часов. Не знаю, сможете вы это сделать или нет, но вернемся сначала немножко в историю. Татьяна основывается на рецепте, который написан в интернете еще от Верещагина Николая Васильевича. Все, кто будет слушать, пожалуйста, внимательно слушайте даты. Так как Николай Васильевич родился 13 октября 1839 года, то родился он при Николае Первом. И прожил он при Николае I 16 лет, до да, 16 лет, так как Николай I скончался. 18 февраля 1855 года. На, на то время Николай Васильевич был еще практически юнцом. А в 1865 году. Николай Васильевич Верещагин отправляется в Швейцарию учиться сыроварению, а не маслоделю, как Татьяна сказала. Приехав оттуда, он обосновывается в Тверской губернии, начинает закупать оборудование и практически делает огромный большой кооператив, который привозят молоко, да, он проделал бы огромную работу, он все настроил, и в какое-то время он переезжает в Вологду, открывает академию, но на это ему потребовалось практически 31 год. Академия у него была в 57 лет. В возрасте 62 лет, в 1901 году Николаю II Верещагин писал письмо. Сколько он сделал для России, сколько было закуплено оборудования, сколько было сделано рецептов, выведено Россия была на внешний рынок. Был также улучшен корм молочному скоту. И также маслоделие из сыроварения захватило не только Новгородскую губернию, но захватило и практически Сибирь. Но дело в том, что рецепт вологодского масла Был написан за 13 лет, за 13 лет до рождения Николая Васильевича Верещагина. Это я могу подтвердить. Вот она книга. Книга вводана в печать 27 сентября 1826 года. То есть, это за неполный год правления, первый год правления Николая I. И, видимо, этот рецепт очень давно и долго лежал на полках. А вот, собственно, и сам рецепт. Вот он, сам рецепт. немножечко подправлю. На изготовление вологодского масла уходит около 11 часов. Его невозможно просто подогреть сливки, заморозить, венчиком все сболтать, отжать и вот тебе вологодское масло. Вот истинный рецепт Вологодского масла. Кому интересно, читайте, останавливайте, перечитывайте, переписывайте. Мне очень нравятся последние слова. Просыживая масло не должно быть скупому. Так что сможете ли вы барышни, приготовить с ее масло 9 часов, не отходя от котелка? Я не знаю. А на сем я просто отклоняюсь.